Здравия, друзья! На связи правовед Сибирь, Мошкин Владимир. Большая часть населения планеты живет и работает на банке. И лишь малая часть людей распознали фактор среды, поняв, каким образом банки обманывают, погрузились в тему и наказали нерадивых своей правовой грамотностью. Кредитов не существует, и поэтому не нужно их платить. Для тех, кто только начинает знакомиться с сообществом «Править Сибирь» и нашей деятельностью, в целом мы решили провести вебинар, который пройдет 7 и 8 декабря 2017 года в 19 часов 00 по Москве, где мы расскажем, кто мы, как помогаем ликвидировать кредиты, бороться с беспределом банков, судов, приставов и всех, кто способствует этому беспределу в области права. На вебинаре лучшие правоведы расскажут, как происходит процесс ликвидации кредитов и покажут свои личные результаты, наглядно предоставив оригиналы своих документов, которые, по которым проведена их работа. Еще раз напоминаю, 7 и 8 декабря Завтра, то есть и послезавтра, в 19.00 по московскому времени, вы можете стать участником исторических событий. Также рекомендую привести своих родных, близких, друзей и знакомых, чтобы все поняли суть мошеннической схемы банков и начали избавлять себя, а значит и общество в целом, от банковской паразитической системы. Отправив эту информацию, это видео, сделав лайк, поставив репост, тем самым каждый из вас своим простым действием донесет информацию об этом вебинаре э, до других людей. Многие люди сейчас находятся на стадии суицида, кто-то его уже совершил, под психологическим давлением коллекторов и судебных приставов. Поэтому каждый ваш лайк и репост – это... Возможно, скорее всего, спасенная жизнь. Поэтому не поскупитесь на эти простые действия. Кредиты – это не только груз на шее, но еще и пинок в сторону правовой грамотности. Чтобы попасть на вебинар, нужно зарегистрироваться и занять место в вебинарной комнате, переходя по ссылке в описании под этим видео внизу в описании. Нажмете развернуть и будет ссылка правовед-сибирь.plp7.ru А также под этой ссылкой в описании будет ссылка э, на яндекс.ру видео, которое э, документально и в нем рассказывается самими банкирами. То есть проведена была людьми... Э, по всем вышестоящим банковским структурам интервью были взяты у банкиров согласившихся его, их, да, его дать это интервью. И на этом интервью там десятки банкиров участвовали, с каждым была индивидуальная работа. Большая часть банкиров признались и рассказали про свои мошеннические схемы. Поэтому рекомендую этот фильм посмотреть. И вы по результатам просмотра этого фильма поймете суть мошенничества банковской системы, которую уже вообще никто не скрывает. Только вы сегодня, возможно, об этом в первый раз услышали. Но вот эти доказательства, когда вы освоите, у вас все встанет на свои места и вы поймете, кто такие банки. Благодарю всех за внимание, ставьте лайк, делайте репост, ждем вас на вебинаре завтра и послезавтра в 19.00 по Москве. До скорых волнующих встреч!